И всем привет, меня зовут Макс Риск, это первая серия в 18 лет, и то, что мы будем начинать серию про губка лайк, подписка, Теперь рекомендую канал Макс Риск, и приятного просмотра, я карту, карту скачал и мод скачал, сейчас только нужно найти ее. Скайблок. Слушайте, я не помню этого. Скайблок. Максимальный риск. А у нас такое было вообще? Скайблок. Подождите. Я не знал про это. В общем-то, нужно узнать, где этот... Вроде бы здесь bikini вот он версия 2 вот он точно заходим М -м да да тут играл 248 четыре годов назад о по сути а то это где я У -гу. У -гу. Обычно. просто выходим заходим со всеми здесь и нажимаем на кнопочку Вау. Мм. Лесенк, лайчинг, пар. Сринтинцекаут. Это mm -hmm. вроде бы язык немский. Вы вроде изменили режим приключений. Do you want 4WM more to bend the online? The online day online? Да, онлайн карта какая-то. Мы с... Да, и... Чем подожди? Нажимаем ⁇ Дой, тохой будет ⁇ проходим тесты зависимости карты, да? Star в карту автор на английском одну карту Bikini Bottom 2 I event, I Pro Links видео <coughs> YouTube I Bottom V2 And, uh прошлом изменение новой карты ну давайте-ка будут с нами давайте заберем сейчас на а да помню помню мы с вами играю здесь помню я помню как я тут делал хо хо эндер жемчуг Да, я понял, тут я еще строил кучу, я думаю, продолжение не построить. Эти земл сделал, и возможно исполню прошлую мечту. У нас еще что-то да? Начинаете. Какое-то испытание. вот мечи не бот. Прятки можно сыграть или что-то тут -то найти. Хм, отличная идея. Я моды скачал. Тень такая. Обзор сделаем, что да? Чтобы все выучить. И какой-то звук. Ах, что-то я знаю, что происходит. Что-то тут, что тут я у меня знакомый попалась. Да, развилочки тут. А он уже корастикропс. Магазин. И панкрапс здесь. Как думаете, мы можем с вами тут? Эм, спрятать какие-то блоки, найти блоки, все такое вот, прикольно, да, угу. можно эти критию, И ху за это полетели. Это, наверное, самое интересное. Конечно. Не одной души. Ну, а тут я помню, что я тут ставил раньше. где-то как-то рядом собственно. вон поля медус окей вот мод мод, мод мод смотрите угу. а в одна ракета я помню когда призвал и получился какой-то один кит что тут знаешь это как будто играм криптовалют кто у нас разберется? ух ты чё с нужно прям вот так вот слушайте. что-то новое. ну новодин ну, бубро возможно это новый мод ноль хоть будет нет, это еще ничего, ничего не делается да можно тут что-то продумать напишите в комментариях, будет интереснее то что толки-блоки Например, давайте вот это вот. Ничего себе, кто такой спалон. Хм, я такой вообще первый раз вижу. там молод по-любому хорошо удар кстати какой там звук кстати у вас квест выполнен. хорошо молод слушайте но это застрелит как я понимаю да одиначить тут скучно О -о -о. Нужно что-то придумать и поскорее. Может кто-то призем. Тут кто-то сейчас скучен вот он. Наверное, на лайк а буду продолжать, конечно. Можно цеплять блоки где-то или что тут придумать. -то. Можно, А давайте-ка слушайте. Отличная идея. Тут у нас будет старт. Да, Есть хирка новая. Что завтра? автор Сейчас будем искать но ну, вот э -э -э, кого угодно нём вроде бы чем лучше тем лучше. Надо там хотя бы стак найти свежачью нигерки нету угу. Посмотр посмотрим посмотрим Нам нужен кого вроде бы вольно. Подожди, вот оно. И Если вы знаете какие-то карты, похоже очень на эту, то можете подсказать. Уху, мне так больно сейчас. -мо Так, остается, на да? Я робот-трансформер, блин. Броня для того, чтобы не упасть. Ну что там Шипы? Небесная кара. не давайте все используем включение проклятие с Давай попробуем а мы пробуем здесь защита что Чем бы нет, чем лучше, тем лучше, плюс еще какой-то волшебный январь. ой, ой, днем паре, подожди, нам еще нужно взяли, и тогда уже можно начать, и я еще главное поставлю, чтобы не было понятно, кого искать, личное зрение, 2, 3, 4, Да, даже днем будем искать. Да, и притни, так выживать еще нужно с музыкой. Он вроде бы должен быть Так Тун -тун -тун -тун. Начинаем Тун-тун-тун-рожден Я кое-что забыл Ух ты, сколько у нас тут преимущества Какой блок искать то Давайте этот ну погнали, что скажу эм, нам нужно найти ламовую стекло, ну или что похоже на зеленую. надо да, думаю, что это не это вот нужно. Я не знаю, наверное, за время. Давайте посмотрим, как у нас снимается. А, можно в следующей серии. Всем просит просмотр. сам Макс Риск. Всем удачи и пока!